Меня зовут Александр, я руководитель отдела продаж жилого комплекса «Совские пруды». Спасибо за помощь команде «Джузер Тим». в первую очередь Дмитрию, за то, что он смог провести помощь курс обучающий и помогающий работе отделу продаж, а именно это внедрение хронометража, общение с каждым из менеджеров, выявление как и слабых, так и сильных сторон. На данный момент отдел внедряет предложения, которые были поступлены от Дмитрия. Надеемся на позитивный результат. Для этого команда «Джузер в лице Димы приложила максимум сил. Будем сотрудничать далее. Довольно, что за сотрудничество.